Игорь Мерлин. Ком представляет. Игорь. Здорово. Все, девчата, не буду на комментарии. Да, а, вот, представляю вам, Игорь Мерлин. А, как я уже сказала, я Игорь знаю давным-давно. Эксперт с мировым именем. Игорь, а, расскажи. Расскажи о себе и вообще, да. как ты сказал. Так, да, так, так, так, так, так, так, так, так, так, могу сказать следующее, что если меня попросят рассказать о себе, о себе любимом, я могу рассказывать часами, годами. А это только часик, Игорь, у нас только часик. Только часик о себе? Ну, да, это тогда да. только про мое рождение, я больше часик, я больше ни о чем не могу рассказывать. Итак, ладно, это шутка, всем привет, дорогие дамы, смотрю, сколько сердечек. Я очень рад, что вы собрались, и спасибо большое, что Татьяна меня пригласила, так поймала, среди ночи, мы встретились ночью, да, это уже э, какой, не нечто не такое интимное, да, встретились ночью, она что-то там про секс, я увидел чего-то, и я тоже мне эта тема, и, короче, мы на этом сошлись, и она меня пригласила, э, ну, говорили про секс, а пригласила, значит, на беседу. Я так, так, Это неожиданно для меня. <связано> это для меня очень неожиданно. Ну да ладно. Uh, спасибо еще раз. Ну, меня зовут Игорь Мерлин. Я знаю, тут uh, при присоединились Да, Макумба. Это известный uh, бас-гитарист. <связано> Парень мой друг. <связано> Видите, как ну, из Жмеринки почему-то написал. Ой, что-то у нее лицо развалилось. Так вот. <связано> спас uh, <связано> спасибо. Значит сегодня у нас тема такая про что-то про женщин и поэтому я расскажу ну самое главное что вы должны про меня знать это то что я женщин люблю и знаете как то получается и это как-то получается взаимообразный процесс они почему-то меня любят я я удивляюсь вы таки будете смеяться так вот я много занимаюсь уже лет женским вопросам. да, привет Алиса, вижу Алиса пришла, <с> вот, жен занимаюсь женским вопросом, и в этих вопросах я съел собаку, много женщин, много женских проблем через меня прошло, и я в общем-то, точнее не я, а многие считают меня экспертом, волшебником, но насколько это соответствует действительности, это все вы узнаете, если придете ко мне, например, на консультацию. Я провожу много всяких консультаций, но мы сейчас собрались не об этом. Да, не для этого. Давай вот, может быть... о подарках. О подарках. Подарки. Блин, вот съехали с темы. Я хотел как раз заныкать, чтоб подарков никаких... Ну ладно, хорошо. Мы любим подарочки. Подарочки? Хорошо, значит, ну что я могу сказать? Я могу сказать, что... Uh, у меня для вас специальный подарок, для тех, кто дослушает меня до конца, у кого хватит сил, здоровья, слуховой аппарат, у кого не подсядет. Вот, для них специальный подарок. Uh, подарок будет такой, uh, это будет PDF, такая uh, инструкция о том, как женщинам заработать себе денег. Ну, другими словами, как она называется там, типа, uh, как открыть, новые источники дохода по-женски там есть некий взгляд который определяет что вот ну ладно мужик мужик то он, он сам такой ладно грубый неотесанный там физическая сила а вот как нежной девушке женщине женщине заработать денег и в то же время остаться красивой не без всяких коней в юбке там и прочее вот как ей сделать? вот как раз этот pdf документик, этот подарочек для вас для тех кто у нас присутствует на эфире этот подарочек как раз есть и для того чтобы его получить но ну, надо поприсутствовать на эфире и зайти ко мне в аккаунт ну конечно подписаться ко мне в instagram и в инстаграме написать мне э, в директ э, э, там кодовую фразу вот я не А-а-а, вот где собака да, порылась. Да, Хорошо. Да, да, да, да. Поэтому смотри, у меня сегодня кодовая фраза такая, где День деньги, Зина. Зина? А у меня Зина нету. мой учитель спорно да, что будем ну давайте разбираться давай на ты правда Хорошо. на бурдершафт мы не пили но вот так вот я вот камеру обниму вот так все вот как то Хорошо. вот, Хорошо. вот Хорошо. как -то, как то вот так Ну, ой извиняйте Хорошо. вот так вот как разбираться я вам скажу так что Некоторые женщины заточены под одно, как, как в том фильме, да? Некоторые пары были созданы для любви, а мы же с тобой были созданы для развода, Ну это тот самый Мюнхаузен. это Мюнхаузен так, он врет, поэтому не верьте ему, дамы, не верьте ему, не верьте Мюнхгаузену. Так вот, значит, я считаю, что источников дохода должно быть много. Вот. Почему много? И э, эти до источники дохода, они должны существовать как бы каждый сам по себе. Один из наших, вот у нас так оказалось, что у нас э, с Татьяной общий учитель, он обычно это рассказывал, это еще 10 лет назад, даже 11, он рассказывал э, на примере стола. Вот, говорит, если у стола есть одна ножка, помнишь, он такой тебе рассказывал? Да, да, да. Да, да. Да. то, говорит, стол будет падать. У как раз 4 источника дохода. Вот. О, вот, слушай, два, да, когда две ножки у стола, на включать, запасы, да, вот надо слушать своего учителя. Я помню, да, 10 лет слышали? назад он мне да. учил, меня хорошо учил. Вот. А вот, если две ножки, то будет уже как-то, но если три ножки хотя бы, то стол уже как минимум будет стоять, он будет стоять. А если четыре ножки, пять, если несколько времени имени такого, Ой, я не об этом, да? Ну, такая похожесть с коровой, да? Корова же она как же бы... да. Свое молочко, да, да это моя корова, будет. и я ее буду доить, да? как в да, доить, да. Так вот, значит, что я хочу вам сказать по поводу множественных источников. Да, имеет место быть, что некоторые женщины, пользуются своими определенными качествами какими-то я не знаю Шу какими к это к Татьяне к Татьяне она кстати вот скоро будет проводить э, э, там кое-что я даже не буду выдавать да, да? да, да, да, да. И, и у этого кое-кое что такое <связано> мне прикольно показалось это название как оно называется ну я не знаю стоит ли выдавать а ты, а ты я про незабудку Ну, да, про армию поклонников да. это понятно, да. Да, да, да, да. Армия поклонников, да. Я, я тоже какие-то раньше рассказывал про армию, как создать армию поклонников. Вот. Давай теперь про... Нет, давай Про я про, про корову. Боже, Хорошо. Не запутку, давай, не забудь, что про мы говорим. Хорошо. Ну, а э, э, вот есть, э, как я считаю, у женщин есть такая главная ошибка, можно сказать, которую они совершают... Очень многие, 95% женщин, совершают ошибку следующую. Что они говорят, что «я хочу замуж, я хочу любви». Но на самом деле, когда приходят ко мне, например, на консультацию, я начинаю выяснять, оказывается, они хотят решить свои проблемы за счет мужчины. Да, да. Решать да. их проблем нужнее. Это, это понятно, я тут согласен, я тут не один такой и сам, Ты проблемы? сам? Нет. Я имею в виду, у меня столько дам было всяких разных знакомых, не очень знакомых, близких, далеких, которые там. Я не буду называть фамилии, чтобы не рекламировать некоторых тренеров, которые заставляют женщин, там, называют их мужиков лохопедами, там, и прочими. Вот, обезжиривать мужиков. Ну, это на самом деле, я считаю, что это не совсем корректно. То есть, да, один... Так вот, -э, недорассказал, дама пришла ей там за 50 немножко. Вот. Не могу сказать, что она фотомодельной внешности. Да, конечно, да, конечно, м -м -м -м -м -м. Вот, наверное. Вот. Но она говорит, я хочу выйти замуж и рассказала за кого. Я был в шоке сначала. Оказывается, она очень любит шампанское и говорит я хочу выйти за производителя шампанского чтобы у него был завод шампанских вин вот а я там буду э, делать дизайн этикеток я был в шоке то есть понимаете я дорогие там шампанских боже слушай ну вообще никакую фантазию женщина так э, понятно что э, такому мужчине который владелец э, вряд ли подойдет там много таких у которых свойств, во всяком случае, возрастных и внешности, намного как бы они как бы, перетянут, чем вот эта дама, ну такая уже взрослая, скажем да, так. Да, да, но с этикетками думать, то есть многие, еще раз говорю, хотят решить проблему, свою проблему, в основном финансовую. Но, как говорят евреи, если такие проблемы решаются деньгами, это такие не проблемы это такие деньги. И да. поэтому... Так почему, подожди, ну так почему же, папа, Что за ошибка такая? Че, на... Вот ну, ошибка есть, что... Нет. Смотрите, дорогие дамы, ошибка в чем? Вот я хотел съехать с темы, чтобы не называть ошибку... Ты не съедешь, не съедешь, не Ладно. со мной. Попали. Попал как кур в ощупь. Итак, значит, чтобы я не съехал с темы, что получается? Что не просто так вот решить... Я хочу любви, она говорит, а на самом деле хочет решить проблемы. Дорогая моя, вот ты меня сейчас смотришь и слушаешь, и прямо сейчас для себя определись, ты действительно хочешь любви или ты хочешь решить свои проблемы, потому что стратегия абсолютно разная. Понимаете, дорогие дамы? Я вот сейчас, может быть, какую-то крамольную вещь скажу, открою такую тайну, что даже не знаю, стоит ли ее называть. Назвать? Вот сердечки мне тут нажмите, и я тогда назову, открою супертайну. Я говорю, пришлите, пожалуйста, Да, да, да прям... чтобы, а то у меня... Я, я прям не могу, мне я так люблю, люблю, да, мне так жалко. жалко. О, сердечки есть. Спасибо, дорогие дамы, я понял, сердечки есть. Мне не, некуда деваться, придется открыть. Так вот, дорогие тайны, дорогие дамы, а, тайна в следующем. Мужчина тоже человек. Да. Так вот я и говорю, мужчина тоже человек. Понимаете, дорогие дамы? Вот запомните, что мужчина это такое же любящее существо. А он может быть, я вам скажу, даже любит больше, чем вы. Но просто многие мужчины не умеют проявлять свою любовь, так как это умеют некоторые а, такие мужики стриженные. Вот. Не, многие мужики даже не хотят учиться, как проявлять любовь. Они проявляют, некоторые могут проявлять любовь только через деньги. Вот я ей купил шубу. Чего тебе еще надо? Она говорит, милый, туфельки, туфельки. А, я хочу путешествовать. Путешествовать. Да. Говорит, милый, а почему ты не говоришь, что ты меня любишь? Ты меня любишь? Так я же тебе на Новый год говорил. Понимаете? То есть мужчин надо... Во время надо... кризиса, да? Да, во время кризиса. А, мужчин надо тоже видеть как, как любящее создание. И поэтому, дорогие дамы, здесь надо поступать... Вот очень хорошая такая вот вещь, которая классическая. Говорит, ну это про мужчин, но к женщинам это тоже относится. И говорят, ты говорят, женился по любви или по расчету? А он говорит, ну и, и по любви, и по расчету. Он говорит, а как же так? Он говорит, ну как? Деньги я взял по любви, а жену по расчетам. Такой некий дуализм. Игорь, все-таки, где деньги? Где деньги, Зи? Да, где деньги, Зи. Да, я вот вам и рассказываю, где деньги. Я хотел просто почему построить сначала платформу, на которую все это накладывается. Чтобы вы понимали, еще раз повторю, дорогие дамы, что любовь это любовь а деньги это деньги нельзя это совместить но можно соединить соединить а почему вот сейчас я вам почему это рассказываю чтобы вы въехали в систему а получается следующим образом когда мальчик встречается с девочкой такие вот они двое встречаются что получается в итоге в итоге получается крепкая такая вот совместная у них какая-то вот некая сущность энергоинформационная, когда один заполняет нечто в другом. То есть, ну говоря так, один решает проблемы другого, И даже не проблемы, а... Не, что не, за нет. А, даже а, это ну я сказал. А, вот смотрите, я а, что имел в виду? Я имел в виду, что это на самом деле не проблемы. А это на самом деле закрытие потребностей. Радость! Хочешь радость? Да, хочешь радость на, хочешь вдохновление, на, да. Радость. На тебе вдохновляйся. Вот, она. Да, да, да, конечно, мне жарко. Сердце, я тебе в сердце направляю. О, в сердце? А мне почему-то испарено на лбу. Прямо в мозг. мозг. В мозг. Так вот, и получается следующее, дорогие дамы, что э, когда вы соединяетесь с мужчиной, вы встречаетесь, и сразу внутри идет некий процесс, некий процесс, который... Идет, смотрит, подходит, не подходит, как шестеренки. И внешность, это самая такая вот, там, первая, которая касается, первый зубчик. А потом, когда, как говорится, начинают жить вместе, тогда и получается, значит, вот такая хрень непонятная. Почему я еще раз возвращаюсь к Зине, да, где деньги Зин? В 70-м, помнишь, был грузин? Так он, как воду пил бензин. Ты помнишь, Зин? Так вот, так вот, для Зины специально. Когда вы четко понимаете, для чего вам нужен мужчина, тогда у вас идут совсем другие процессы и в голове, и в сердце. Но когда, знаете, как голова говорит, хочу денег, вот, хочу денег, вот, а говорит, что я тебя люблю, это говорит голова, а сердце говорит, ни хрена подобного. А мужчина, он же тоже человек, мы тут выяснили недавно, у нас было вскрытие мужской черепной коробки, и он как бы выяснилось, что он тоже где-то, каким-то образом человек, он тоже чувствует. И этот мужчина приходит и понимает, что его хотят чисто поиметь, использовать. Понимаете? И поэтому здесь надо делать, как, как говорил Фокс, в этом, точнее, это место встречи изменить нельзя, говорил Высоцкий, герой Высоцкого, он говорил, тут у него лежбище, тут у него любовь с интересом, понимаете, mm -hmm. да? То есть вот это то, о чем я, я говорю, надо это соединить. И когда вы, дорогие, вам… Бан... Интересом? Mm -hmm. Да, любовь с интересом, то есть интерес – это на воровском жаргоне означает деньги, mm -hmm. то есть любовь с интересом, то есть надо совмещать, не просто думать о том, как бы взять у этого мужчины, а надо сделать так, чтобы создался обмен, и когда вы этот обмен создадите, он вам все самодаст. даст. Знаю по себе. Да, были такие... <реш> <реш> да, вот просто, понимаете, когда приятно, рядом с тобой человек, который тебе делает приятно, который даже приятно на него смотреть. Хочется его одеть, обуть, там как-то еще э околесить. Околесить, <реш> да, вот, чтобы, он, <реш> а, чтобы а оно ездило... На, на, руч на ручки, на, да, <решки> <решки> да, на ручки, ок э там <решки> да, там какие-то. Да, на ручке окольцевать, там еще что-то, да. Говорит, мне сумку, мне сумочку тяжело носить, купи мне машинку. Ну, пожалуйста, раз тяжело сумочку носить. А потом съезди в автосервис. Да, да, а потом и в ГАИ съезди за меня, у тебя же доверенность есть, что ты мне ничего не сделал. И начинается, значит. Ну, так вот, про источники дохода. Вот вы теперь поняли, что все-таки нужно обязательно, даже если вы... Мечтаете о том, чтобы мужчина вам принес деньги, обязательно надо понимать, что это дойдет через любовь, через искреннюю любовь, не какую-то там поддельную, да, ты мне, я тебе, насосала пол самосвала, вот, это, это конечно, ну, как, как бы, это ну, неправильно. Многие очень мужчины, у которых есть деньги, они не понимают, как любить и так далее, они просто покупают удовольствие. Они даже не вас покупают. Они покупают себе новые некие ощущения. Понимаете, дорогие дамы? И поэтому здесь получается, я вам говорю не просто про источники доходов, да, там коровье вымя подергали один раз, оно там что-то выдает, молока попили, вон взяли вон молоко у меня. Вот и все. Нет, на самом деле нужно создавать систему, при которой ваша задача, дорогие дамы, понять, что этот мужчина хочет от отношений, от вас, и а, завернуть таким образом, чтобы этот мужчина не, не каждый раз у него просит, купи мне это то купи, а чтобы ему самому захотелось. Правда, вы, знаешь, ну, ну, ну вот как бы не хочется быть да, и мне многие говорят, что -нибудь? Так в том-то и дело... А сам, я... а, смотри, а сам не догадывается. У меня была девушка, вот... Я ей говорил, она говорит, ну блин, я не знаю, ты все делаешь, мне ничего делать не надо. Я говорю, ты знаешь, ты для меня как такой, такая как красивая картинка, тебе делать ничего не надо, я на тебя смотрю и я все сам знаю, что надо делать. Ну, ну ладно. Да, туда-сюда, ходи. ходи, да? да, туда ходи говорю, все, больше ничего не надо делать. Вот. Но... Двигаться надо. Дорогие дамы, это высший пилотаж, понимаете, когда, как, вот, да, не да, надо, да, бедра, Прямо да, и, и, и вот для того, чтобы, я сейчас, мы сейчас разбираем один источник доходов, который на двух ногах, так долго, с мужчинами, которые сам ходит, да, как говорил мой, один из моих коучей, он говорит, женщина испытывает удовольствие два раза. Первый раз, когда видит ваш бумажник, а, а второй тупок. раз, когда вы уходите. Нормально? <с conflict> это не паралит. наш метод. Пусть, пусть первый раз пусть <с Porque> пусть пусть это, будет твой это не наш метод. Понятно, <сорhomme> <сорhomme> да? Не наш метод. Не наш Но, метод. ]怎麼了. Так вот, дорогие дамы, вот, вот то, о чем я говорю, нужно постигать. Каким образом? Я вам говорю, э, так надо делать. Вы спросите у мужчины, чего бы он хотел. Не все мужчины расскажут. Да, чего бы он хотел от отношений. И начните делать то, что он хочет. Или начните замечать то, что ему нравится, например. Ему нравится, что там его погладят. Или наоборот, нравится, что ему там что-то там... Ну, не буду рассказывать это к Татьяне. Она знает вот эти женские секреты. Да, все эти незабудки, все эти вот армии любовников. Да, да, армия да, любовников да, или армия да, чего там? Я знаю группу да, такая, да. армия любовников. Вот кстати, вот смотри, как бы, а, а вот если если не создавать мужчине конкуренцию, ну, давайте честно, да, то ну, он, же, он же не особо так что-то будет стараться. Он скажет, и так, моя Маргусин. А вот как Я так и не понял о чем ты. О а востребованности о женской. Не понял. Не понял, да? да. Ну, То ладно. есть как что давать, чего давай. Я не понял. Вот это вот. Э -э -э. Я же мужчина. Мужчина, он прямой как три копейки. Ему <смех> конкретно давай. сказать, чувак, вот бери отсюда, клади туда. Все. А женщина, вот это э -э Догадайся. Догадайся сам. Дорогие дамы, никогда он не догадается, каждый... я проводил кучу тренингов, и женских, и мужских проводил, и понимаю, что думают по-разному, и женщина часто говорит, вот, а что же он сам не догадается мне там это купить, что он не догадается вот это сделать. Нет, надо ему сказать прямо, директивно, будете намекать, не потому что он глупый, а потому что я мужчина... Я замерзла, да? Да, я замерзла, да. Да, я замерзла, а он говорит, ну это, э, иди там, погрейся к батареи. <свист> да, ход, вот, понимаете, да? Вот, то есть вот эти намеки, э, они э, иногда даже мужчину раздражают. Он говорит, да что она, блин, хочет, непонятно что, э, задолбала. А то скажу, вот, э, э, значит, дамы, расскажу вам просто супер секрет, сердечки поставьте нам статья мои, и я вам расскажу супер секрет, что надо делать. Сердечки, да, вот, сердечки, да, ставят, так, вижу сердечки, все тебя, все да, все для тебя, да. Ну где сердечки-то? Я смотрю, кучу народу, а, о, сердечки, а, там задержка идет, задержка же идет, да? Спасибо, дорогие да. дамы, задержка. Так вот, секрет в чем? Секрет в том, что надо мужчине рассказывать про его выгоды, и тогда он вам сделает. Вот, вот, вот, например, такая простая выгода. Вот машину, как, как машину купить? Вы делаете так, вы говорите, ой, уже поздно, возле метро он раз выйдет встречать, два раза, три, пять раз ночью. А ему же неохота, он сидит там в игры играет, да, пока вас нет. Ой, спалился. Да? В доту-2 или там кон, в контру струячит, значит. Call of Duty, все нормально у него. Ой, э, я случайно это название знаю. Я не знаю, о чем это. <клес> вот, он там себе спокойно играет зимой, представляете? И вот вы ему звоните, вы говорите, дорогой Сережа, слушай, мне холодно, пожалуйста, тут какие-то тут какие-то козлы трутся, пожалуйста, встреть меня. Все же, ну, сейчас, дорогая, пойдет в Мать, моя, куда эту нет? Я, я только вот это построил здесь, сараи, вот эти вот там, в чем они играют там? Ферму, да. Ну, ферму, мужики, я не знаю, играет или нет. Да, только этих гадов застрелил, сейчас меня тут это. Вот. А тут надо идти. А тут надо идти, он по морозу, значит, выходит, машина холодная, заводит, пока доедет. Вот. Она говорит, слушай, дорогой, мне.. мне ну, всегда я тебя так люблю, ты такой классный, ты меня всегда встречаешь, прям, ну, ну, ну, ну, ну, ну, но, ну мне всегда так так я себя чувствую, нехорошо, когда тебе надо вставать ночью, куда ты идти, даже пешком, даже, даже машину не заводишь тут Слушай, ну, если, представь, я бы сама ездила, я бы тебя вообще не дергала, ты вообще бы мной, я бы сама там все делала и вообще даже наоборот там и продукты тяжело, понимаешь, я бы тебе это купила, это все бы приготовила, а вот видишь из-за того, что я такая, понимаете, а о чем? Некоторые это назовут манипуляция, но на самом деле это, это не манипуляция, просто вы рассказываете мужчины про его выгоды. То есть в чем выгодно его купить машину? Он по почешет, раз расходит зимой 2 три, 4 сопли, поморозит, особенно на бороде, выходя из бордершопу, <свят> <значит, свят> поморозит эти сопли и а, подумает, да, действительно, купить машину, да, наверное, надо, надо, надо, и берет покупать машину. Можно он купит не, не самую последнюю, предпоследнюю, но да, потом вы скажете, ну что это там все... Это не все равно какого цвета да лишь бы это да да лишь бы это был новый Мерседес. Не все равно какую-то мою машину купишь вообще без разницы да слк 320 ну можно и красного цвета вот понимаете да, да. то есть здесь красного вот цвета это к деньгам, поэтому... красного цвета красный цвет денег это да, да. Все, смотри, да, спасибо ноги. за сердечки, видите, вообще классно, хочу. вообще классно, да, про деньги. Это, это мы разобрали только первую часть, вот первая часть, которая касается итоги. мужчины на двух ногах, который источник доходов, который на двух ногах. То есть давайте подведем небольшие итоги. Что надо делать? Во-первых, надо любить мужчин. Многие не любят мужчин, а хотят решить. У меня была, у меня была девушка вот которая, мы с ней жили, там уже год живем, а она все говорит, мне никакой мужчина не нужен, там еще. Ну, такой хрень, я говорю, ну как не нужен? Иди, он к метро живи там у бабушки там, своей. Я говорю, как не нужен, а что а, а ж тогда тебе нужно? Не, ну это это когда я у нее спрашивал, говорю, для чего тебе нужен мужчина? Он говорит, ну, в общем, ни для чего не нужно. Я говорю, ну, конечно, тебе тут мужчина все сделал, значит с тобой ездит по заграницам, там все дела, а тебе ничего не нужно, да? Вот, ну вот, пришлось ее отправить, разной раз ей не нужен, я так посчитал, но раз она так просила, пришлось ее отправить, значит, вот, да. Ну, что делать? Да. ты видишь, да, сердечки, ты нам нужен. Да, спасибо. Рассказывай про деньги. Да, про деньги. Про себя любимого, да, я могу рассказывать вечно. Так вот, про деньги. Про деньги значит, мы разобрали, еще раз подведу итог, что нужно как минимум мужчина любить. Раз. Второе. Надо обязательно себе ставить, ставить задачку. То есть вам зачем мужчина нужен? Может быть вам просто нужен сожитель или любовник, который вам будет платить деньги? Может быть. Я некоторых заставлял себе, там, моих подопечных, говорю, заведись и любовника, и поймешь, что тебе нужен он или не нужен. Но так не узнаешь. Вот. И третье. Нужно обязательно если вы уже с мужчиной, на 100% быть в отношениях и рассказывать ему про выгоды, почему ему выгодно вам это, это, это, это или это делать. Понимаете? Что был на моих курсах? и знаешь, что я говорю про -вин? -вин? Ты знаешь, что я говорю про взаимовыгодность? Я не был. Где ты это <с> Где ты э это посмотрел? Я чисто практик. Да, чисто. У меня большой клинический опыт. Я уже консультирую, занимаюсь консультациями, ну, наверное, лет 20. Лет 20 занимаюсь, ну, по-серьезному, где-то вот по большому по большому счету. 10 лет точно я провожу коучинги и прочее, прочее и, и до сих пор. Ну, я сейчас больше про деньги. Понятно, значит, с этим источником на двух ногах мы разобрались. Теперь надо понять, что да, любить, про... да. да. любить надо и обмениваться с ним энергией, да. чтобы ему было выгодно тебе приносить деньги. Супер. Какая-то. Какая... Я бы тебя назвал ученица, но ты сама мастер. Я ж, это... Ну конечно. А мастера может назвать только другой мастер, мастером. Я мастерица. Масти... Я мастерица. Извините. Учитель. Мастерица. На мастер. Да. Так вот. Что касается другой сферы, вот где брать деньги? Во-первых, деньги, они берутся из энергии. То есть деньги, это есть энергия, деньги берутся из энергии. И для того, чтобы эту энергию как-то возбудить внутри женщины, что надо сделать? Нужно... Мужчины уже возбудили, уже возбудили, да. Мужчины, это да, мужчины, само собой, да. Вот, значит, необходимо обязательно мечтать и свои мечты и желания прописывать. Я всех заставляю прописывать сто одно желание. Почему так? А потому что, дорогие дамы, потому что вот эта энергия денег, она приходит из будущего. То есть, если ни о чем не мечтать, ждать, что какой-то принц на, на белом коне, вот, э, как в той басенке, тук-тук, это кто, говорит? Это, говорит, принц на белом коне. Она так открывает, говорит, коня вижу, принца нет. Конь примчался. Пальто. пальто. Кто, кто? Без пальта. Без, Без, ан... Без ансамбля. Так вот, когда мы смотрим про источники доходов, идет энергия из будущего. Почему? Потому что многие из вас мечтают... Вам же... Вот, вот скажи, Татьяна, честно, тебе есть... Какая-то вот разница, откуда у тебя появится Мерседес? Мужчина тебе подарит или ты сама заработаешь? Если это, конечно... Я хочу, я хочу от... Вот именно красный я хочу от мужчины. Да, вот от... А почему, понимаешь? А если у тебя будет красный от женщин? Ты скажешь, нет, я не буду ездить на этом Мерседесе. Не хочу. Вот мне надо от мужчины. Понимаете? Вот в чем тонкость? Да, вот именно красный... А знаешь, почему так? Потому что некоторые женщины, они понимают, что сами они не смогут заработать и никто им не подарит, кроме мужчины. Поэтому они говорят от мужчины. Это, это а, говорит некий страх, такой страх несостоятельности. Вот если он мне подарит, а сама я, а, а вот я своим, когда провожу консультации, я говорю, вот представь себе, вот ты сейчас ко мне обратилась и хочешь мужчину, получить в свою жизнь мужчину, отлично. А, «Скажи, пожалуйста, если бы у тебя сейчас было 5 миллионов долларов, ты бы такого же мужчину искала?» «Нет, нет, не такого!» Я говорю, «А почему? В чем разница? -то? Ты же их. «Нет, нет, нет, я уже...» И она начинает мечтать. То есть деньги дают как бы энергию, и она начинает мечтать, и получается, что возможности с этими деньгами совсем другие. И многие, женщ... они... многие женщины ищут мужчину вот в том состоянии, в котором они скукоженные. Все проблемы, долги, нет денег, вот это все на косметику, там, на, на ногти, на косички, там, на все эти дела. Вот. Но когда вы начнете мечтать о будущем, у вас как бы сознание раздвигается и дает вам энергию. Вы представили, что вы через 10 лет вот такая, такая, такая. И вселенная, да, вселенная наблюдает сверху из затучки бородатый чувак, значит, наблюдает почесывая бороду это и в ребре там беса почесывая, вот, говорит, о слушай, так это, она же хочет, она же хочет, значит, ей надо дать, а билетить ее, купить ей билет, значит, чтобы, чтобы да, ей все, все Шикарно, было, понятно, да. да. Поэтому энергия, еще раз и говорю, давай, давай заметим, фантазия у нее совсем не этикетки разрисовывать, да? Конечно, фантазия, значит, Фантазия вот такая, этикетки, извините, внимательно следите за рукой. Так вот, значит, и что получается? Если вот об этом не мечтать, энергии из будущего не будет поступать, и поэтому денежные потоки не придут. Но когда вы намечтали себе много, возникает вопрос, как, каким образом это сделать? И обычно я своим рекомендую делать следующее своим ученикам. Ну, это простой способ. Вы садитесь и прописываете магическое число 21. Кто там магией занимается, наверное. Ну, кто-нибудь занимается. Сейчас я. У меня тут буб недалеко. У меня. Что-нибудь магическое. Спряту, влюбитесь. Да, блюбитесь. Полюби меня с разбегу. У меня тут всякие вот, кстати, с колдовского рынка э, в Бангкоке я купил э, такую колдовскую штуку. Ну и там много чего купил. Ну ладно, у меня тут много интересного. Это оберег. Это оберег, который защищает. Это защитная штука. А от чего она тебя может защитить? Она, за, она защищает, собственно, от э, чужеродных проникновений. Но э, э, зависит от того, как зарядишь. Нет? Не а вы, вы мужчине говорите про проникновение сексуального Спасибо, да, я понял. За кого вы меня принимаете? Я не такая. Про мулеты и про всякие вещи. Мы меня тут даже на столе не надо далеко ходить. Чего тут только нет. Всякие красавицы, красоты там. Ладно, значит... что ли? Нет, это, как это называется, который в море растет. Красный коралл. Это коралловая штука. Это ручная работа. Но у меня много чего интересного. У меня много. Если вы посмотрите, если вы ко мне в аккаунт зайдете, я на днях показывал часть своих колец. У меня там целые коробки с кольцами, с разными. Ну ладно, да, давайте. Uh -huh. Ну я же, я же, я же мужчина. У меня должно быть. У меня должно быть больше. Вот. Так вот, давайте вернемся к нашим Барановым про деньги. Итак, про деньги что? Про деньги, это вот мы поняли, что вот энергия, и я сказал, что есть магическое число 21. Надо написать, дорогие дамы, 21 способ, каким вы можете в свою жизнь привлечь деньги. И это могут быть разные способы. Это может быть способ, например, Через мужчину это только один способ. Ну, да. если вы скажете, надо больше. если вы надо больше, ну ладно, через двух мужчин. Смотрите, еще стабильные источники дохода. Стабильные. Значит, смотрите. И нужно сначала понять, в какую сторону вам идти. Для этого вы пишете, вот что бы вы могли делать. Там печь пирожки, там... Может быть, кто-то даже напишет убирать в подъезде, может быть, как источник доходов. Когда, да, если... Э, как это... Э, короче, если ничего нету, то надо искать хоть где-то и из всех щелей вытаскивать, если ничего есть. Смотри, меня меня одна девушка э, вот тоже дала... Ну, про лотерею у меня тоже есть несколько видеороликов. У меня, кстати, есть видеоканал. Наберите Игорь Мерлин и вам вылезет там. У меня там несколько тысяч роликов. Вы... Давай выйдет. Давай выйдет. Выйдет, да. Че уж вылезет -то? Ну выйдет. как... Да. Появится, короче. Вы найдете. Появятся, да. да. Найдете. Открыв любую книгу, вы увидите там с полдюжины слов. Да. Да, да, да, да. Так вот. Да, про деньги. Да, про деньги. Так вот, я про деньги, только мы подходим к деньгам. Это вопрос серьезный. Так вот, как только вы пропишете вот эти вещи, где вы можете получать доходы, например, вы можете быть менеджером, может быть руководителями, можете быть, например, стартапером или владелицей газеты пароходов, да. Да, собственником. Да. То есть вот это вы все прописываете, и что потом вы делаете? Как минимум, некоторые говорят, вот я написала 7, больше не могу. Надо написать 21, потому что это магическое число. И потом, когда вы это прописываете, вы смотрите, это как бы каждый ваш потенциальный источник доходов. И потом нужно смотреть правде в глаза. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Да? Я на свете... Кто на, третий, ну кто кто все на свете третий. всех милее? милее? А зеркало отвечает... Ты прекрасно, спору нет. Положи свой пистолет. <связать> ну, с пистолетом к зеркалу, говорит, скажи, кто. <связать> так вот, как только вы прописали вот эти все источники потенциальные, нужно с ними поработать. Нужно с ними поработать каким образом? Нужно по каждому этому источнику опять-таки прописать, сколько в этом источнике может в среднем быть дохода. Ну, например, если мужчина, то доход бесконечный, да. Удовольствие равно бесконечности, да, или там, как там формула есть любви про удовольствие, про доступность, вот. Так вот, значит, надо посмотреть по каждому пункту, например, может быть вы умеете там стричь хорошо, да, вы там классный какой-нибудь стилист, стилист, да, купоны стилист, э, но вы не хотите этим заниматься, и, ну, если делать нечего, тогда ладно. Но если быть владелицей вот этого всего, то было бы уже нормально, то есть вы понимали, что. И поэтому вы прописываете 21 способ этот, и прописываете, сколько каждый в среднем вам может принести. В среднем. И потом из них вы выбираете три, которые оптимальным образом для вас подходят. И, э, возможно, в одном из этих способов Практически у всех будет мужчина. Ну хорошо, вы спрашиваете 28 или сколько? 21. То есть 21. 20 основных способов таких, да, придумать и 21 мужчина, любимый мужчина. Да, очко 21 как Это раз, понимаете, любящий, да. любящий и любящий еще любящий, не Любимый, любящий, Любимый, любящий, любящий мужчина, и, да? и не забудущий. Ну не забудущий, да. Опять по словам и не забудку, да. Так вот, смотрите, что получается. Получается, что как только вы вот это выберете, и тогда уже, ну здесь каждое не могу посоветовать, но вам надо найти того специалиста или того мастера, который занимается вот этим и умеет уже зарабатывать деньги. Обратиться, и тогда вы можете вместе это сделать. И этот источник у вас... Дорогие дамы, должен быть давать люб... хотя бы, вот кроме мужчин, хотя бы... Давайте, давайте, давайте сердечки. Да. Я думаю, спасибо. Я... Вы уже поняли, да, кто это? Да. Сердечки. Да. Сердечки. Спасибо, спасибо большое. Давай. Первый мужчина. Ты, еще, еще. Да, у нас, видите, Америка на связи. Вот Ирина это из Америки звезда. Она живет на Бевер-Хиллз. Спалил? А -а -а. Да. А -а -а. Да, ну, мы, мы с ней давно знакомы, мы с ней давно работаем. Вот. Очень классная, продвинутая, у нее бизнес есть. Но она хочет много все все время больше и больше и больше. Да. Прям как я. Я, я бы я рассказал секреты, но не хочу про нее секреты рассказывать. Какие мужчины подарки дарят, на сколько денег. Спасибо. Спасибо. Ну так вот. тут тоже девушка одна спрашивает. Я вопрос озвучу. Она тоже, она в чужой стране, да, вышла за и не знает языка, как зарабатывать. Языком как знать зарабатывать или как? Хватит. Не знает языка той страны, где находится, и как зарабатывать, вот если не знает, Ну языка не знает. Хорошо, надо выбрать молчаливую работу, вон на конвейер к Форду, и пожалуйста, там не надо знать язык, только руками. Клубнику собирать. Конечно. Конечно. Вы через интернет работаете. Э... Зачем на колье отправляешь? Это знаете, как если через голову не доходит, то через руки дойдет. Что же я тут работаю три года в Клубнике, когда могла быть блогершей, например. Там не надо никакого языка. Русскоязычная аудитория, она очень денгоемкая. Только к нам приходит этот рынок. В интернете все больше и больше денег. Понятно, да? Вот. Хорошо. Итак, значит, опять про деньги. Опять у нас нашлось вот эти три источника, и вы каждый из них отрабатываете. Я вот сейчас не могу рассказать прям, прям вот про каждую, каждую, каждый случай, это you're на, на консультацию. Вот. Но в целом вы должны понимать, что вам надо хотя бы это расписать. И причем я вам скажу секрет такой, как только дамы начинают прописывать этот 21 способ, к ним обязательно какой-то из способов приходит, и совсем может быть не тот, который они расписали. Это, да, это да, просто фантастически да. получается. Но надо делать. Да. Надо и обязательно тебя делать. 4, 4, да, 100, Да, вот обязательно. Как бы ты прав. Да, да. да но надо да, между пятой точкой и диваном 100 долларов не пролазит. да, И надо поэтому поднимать. Я сколько раз пробовала, знаешь. Да. Я сколько раз пробовала. У меня даже есть такое упражнение, когда я девчонок прошу. Ну, было, да, вот. На энергетических практиках попробуйте, вот как они приподнимаются, и только тогда у них что-то получается. Это правильно, да. Хорошо. Фантастика. как? Почему? Почему без этого не получается? Да. вот почему, да, и не получится, потому что обязательно вот еще, еще такой вам секрет раскрою, который я рассказываю только своим ученикам, но ну, так как тут, собственно, люди пришли, я вижу, тут в основном те, кто, много людей, которые меня знают, тут уже там пишут, я их, я их всех знаю по именам, вот, значит, какой секрет расскажу? Прежде чем что-то делать, прежде чем что-то начинать, мне мой учитель говорил, мой коуч. Он говорит, «Игорь, прежде чем что-то начинать, ответь себе на китайский вопрос». Как только ты ответишь на китайский вопрос. Я говорю, «Какой китайский вопрос?» китайски он звучит так. «Нахуа». «Нахуа». Ну, если перевод на русский, если вы не понимаете, то это называется во имя чего. То есть зачем тебе это надо? Да, да, и да. если вы не понимаете, зачем вам это надо, лучше вообще не делать. То есть обязательно задайте себе вопрос: китайский во имя чего вы это делаете? Что? Ну сделаю я это. Ну будет у меня машина. Ну квартира. Дальше что? Как правило, на я этом буду от метро возить. и все. И все. А что дальше тебе что? Не было холодно. Но это, это лишь вот кусочек такой. А, а что за этим стоит? Надо понимать больше, да? всегда, 15. Всегда, 15. Надо, всегда нужно понимать, что будет за тем. Даже если вы в НЛП там занимались, у них там есть целое, целый такой комплекс, когда а, тебя сажают и задают вопрос, что ты хочешь? Я, я говорю, я хочу машину. А что после? я говорю, ну после я хочу, после этой машины я хочу дом. А после что? Я говорю, после дома я хочу построить гостиницу. А после гостиницы? Я хочу получать дивиденды, хочу жить на уст. А, потом, а после? И человек идет, а уже он не знает, что после, то есть уже голова перестает соображать, как когда три человека спрашивают. как два, два человека спрашивают вот здесь в каждой ухо, и третий перед тобой стоит, говорит, что ты хочешь, что ты хочешь, а что дальше, а что ты будешь с этим делать? И, и, и вот получается, что вот таким образом продираешься и начинаешь понимать, то есть, во имя чего, какая идея, для чего я живу. То есть, китайский вопрос надо задать пять раз, и желательно на разных, разных языках, да? Нет, я имею в виду, что когда что-то делать, надо обязательно вопрос себе задать, во имя чего я это делаю. То есть, для чего мне это, что будет на выходе? Ну, получил я дом, а дальше-то что? Вот что будет затем, когда я получил это? Например, купил машину, а дальше что? Ну езжу на машине, но ну, мне легче стало, и, и что? Вот в чем вопрос, понимаете? И когда вот такого нет, что будет, зачем? Деньги не приходят, дорогие даны. Они просто не хотят приходить, потому что они понимают, ну вот, ну дадим ей. Хочешь машину, на тебе там горбатый запорожец, как раньше было. Ну и горбать причем это иномарка, извини меня. Иномарка, да. Для нас это иномарка. Теперь уже иномарка, это ретро. Ретро. Игорь, вот смотри, осталось у нас буквально там минут семь. Да, поэтому, девчата, еще раз нам сердечки. Да, спасибо Игорь, Игорь их любит. И мне бы хотелось все-таки, наверное, какой-то итог подвести. Да, вот узнать твое мнение. Как же все-таки вот пожать. Да, деньги, привлекать. По-женски? Да. А, э, вот именно поэтому мы оставили на закуску тот, ту инструкцию, которую я вам всем пришлю. Вот в этой инструкции все прописано. А? Прям пошаговая инструкция, Точно. да. Кодовое слово. Кодовое, кодовое слово. слово. И кодовое слово. Что да. надо тебе написать, чтобы ты эту инструкцию прислал? А давайте вы напишите кодовое слово, то, которое вас греет. Можно кодовую фразу. Сердечко. Можно сердечко, да. Ну лучше кодовую фразу, связанную с деньгами. То есть, чего там они хотят. И я заодно буду понимать, чего хотят. То есть, кодовое слово, я их знаю. Уже мне многие написали. А теперь в конце я буду понимать, что люди прослушали наш эфир. И буду понимать, кто прослушал. Вот, Вот так. И там я вам пришлю инструкцию. То, что я вам рассказывал, это можете забыть. Там четкая инструкция по тому, как, как себе открывать именно по женски источники дохода, и там написано прикольно, и вы это увидите, и вам понравится. Вот собственно тебе. А ты меня не пускаешь к себе на тренинге, хотя я назовусь Леной там какой-нибудь и проникну, проникну. Хорошо, как? Вот завтра, завтра повышение Можешь оплатить сегодня будет дешевле. Завтра дороже. Завтра дороже. Да. да, ночью дешевле. Дороже, Ой, у меня тут перед, перед командировкой куча всяких этих как их называют ну, консультаций. Конечно, очень много тебе сердечков да, Спасибо большое, дорогие Девушки, намасте. да. Вот. Ага. А, для того, чтобы у нас эфир сохранился, я смогла на Ютуб да нам все-таки надо чтобы ты вышел позвольте по выйти я вон. Тоже свой, как, да. вывод быстренько скажу Хорошо. Да, как я все обменила все спасибо дорогие да, дамы Добрый был день. очень рад общаться ду Татьяна с тобой мы еще увидимся ночью да ну, увидим ну, смотри мне мне я правильно тебя понимаю, что все надо делать от души от души да? и по а, схеме по системе чтобы это доставляло тогда удовольствие. тогда, будет классно, а то там кто-то из девушек спрашивал у нас, а что делать с должниками, еще что-то, хватит напрягаться, правда. Да. Ну, миленькие мои, я столько раз вам говорила о том, что давайте кайфовать, но если мужчина может себе позволить вот так вот кайфовать, то нам, девчонкам, подавно это надо. Да, согласен. Вот поэтому не просто чертящие, а проститирующие, Спасибо да, большое спасибо вам. Тебе все, все, все. Спасибо. У ну, я... меня была фантастика, что я тебя вот так, так вот спасибо. смогла уговорить. Спасибо. Спасибо большое. Увидимся на мосте. Я выхожу, чтобы потом да. прийти снова. Но ну, в головах да, я да. и в сердцах все равно останусь. Ну еще бы такой шамат. Конечно. Пока-пока.